Бля, ну, блядь, трудный нахуй, блядь, блядь, Кикните нахуй, терпилы, ебаные, блядь, пиздец, ебать. Танторен. Пикольная Знаете, CSGO это идеальная игра, в которой нет ни одного бага, античит просто идеальный, и читеров совершенно нету, ну и, соответственно, эксплойтов в игре тоже не существует. Ай, да так мы ну пищу, конечно же, все есть. И один из таких эксплойтов это моментальный взрыв бомбы, который, как оказалось, был давным-давно в CSGO, но его вот недавно слили, как бы теперь все им пользуются. Примерно 3-3 с половиной года назад в январе уже был такой эксплойт, когда бомба моментально взрывалась после того, как ее поставили. Кстати, тогда еще можно было моментально раздефузить бомбу. Но в этот раз, конечно, раздефузить бомбу моментально нельзя, но точно так же можно поставить бомбу, и она сразу же взорвется. Если вы хотите узнать, как сделать такой же экспой, то подписывайтесь на мой телеграм-канал и на группу ВКонтакте, там я вам все это расскажу. Ну а пока, наблюдайте, как это работает. Опа, казалось бы, когда уже все потеряно... Тут захожу на сервер я и беру бомбу, быстрее, вот бы бомбу только взять. Так, бомбу беру и просто убегаю на Б, по фастику. У, никого на Б как раз таки нету. Это будет сейчас победный раунд просто. Господи, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, надеюсь, я не без читов. Короче, это очень прикольный эксплойт, который был где-то два года назад, но сейчас он повторился и если вы поставите плант, то произойдет как это вот так. Короче, вот так вот и произойдет каким-то образом. Да, это, короче, херня, она была два года назад, но теперь она, короче, вернулась. Чё за хуйня? Чего? Помимо Хорошо. того, то что с этим эксплойтом взрывать моментально бомбу, тут есть еще прикольные штуки. Во-первых, можно моментально кидать гранаты, и они моментально взорвутся. Например, вот у меня есть э, флешка в руках, я ее кидаю, оп, она сразу взрывается. То же самое происходит и с хаешки. Кидая хаешку вот, она прям в воздухе взрывается, как только она у меня из рук вылетает. Это во-первых. Во-вторых, такая неприятная штука, то что я вроде как типа лагаю, и поэтому я не могу бани хопить. И плюс у меня еще с анимациями какие-то вечно приколы происходят. В-третьих, эм, положение. Ой, направление головы моего персонажа фиксировано. То есть я всегда смотрю в одну сторону. Несмотря на то, что у вас показывается что я смотрю там вправо, влево в все стороны. На самом деле у всех отображается то, то что я смотрю именно. О, мной, господи. У всех отображается то, что я смотрю именно как бы. В одну сторону. <смех> я успею поставить бомбу или не успею? Ёшкин кот! <смех> Успел. Нормальная тема такая, нормальная. И сейчас она должна моментально взорваться. Впрочем-то, да. Впрочем-то, она реально моментально взрывается. Ну, прикольная такая тема. Причем, это работает не только вот в казуалах. То есть, это работает и в матчмейкинге, просто в матчмейкинге там... Не получается, короче, мне заснять, потому что там никаких реакций вообще у чуваков нет. Вот как вот у этих, вот нахер. Бомба взрывается моментально, нахер, это что каждый день, что ли, в CSGO такое повторяется или что? О, нифига, Могус. Ну, вообще, реакцию ноль просто. Дето, Уф. Вот так вот можно взрывать, короче, наших противников. Блин, можно на Б пройти спокойно. Да, пожалуй, пойду на Б. Казалось бы, когда шансы неравны, их практически нету. Тут выхожу на бой я. Ну и раунд после этого выигрывается моментально. Капец, я просто в шоке с чуваков. Бомба взрывается моментально, вообще ноль реакции. Как будто бы это просто, не знаю, каждый день происходит в КСК. Это что вообще такое? Никто ничего вообще не говорит. Я вообще в шоке. А в ММ я сколько не снимал, вот там чуваки Бомба взрывась моментально, вообще никто ни слова не скажет Как будто бы это вообще нормально Как будто бы никто не замечает Просто шок какой-то Все, Nice плант звездный час главное бомбу поставил У них читер. Вот этот Вот этот. Секунду, докс. Это как На ко на кого кидать на Плюс, right? ну Да, у него фиолетовый там. Нет. Да, это это нуловая, это налово. Это будет его... Тика, тика, тика, тика, тика, тика, тика, тика, тика, тика, Ой, я еще не ел. Бля, <рапрый> неплохо, неплохо. Ой, я еще не ел. Ну, пока что на этом все. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мою группу ВКонтакте и на телеграм-канал. Ну, мало ли может, YouTube забайт. Хотя я попрошу Вову Путина это не делать. Эм, ну и в принципе, что самое главное.